Эвакуатор эвакуирует, значит, машину Следственного комитета. Это вообще УГР. Жулики и воры против жуликов и воров. Кто там кого переворовал, интересно? Ну, они собираются уезжать, ладно, ну, наконец-то, поползли. Бай-бай, штраф стоянка, штраф. Скоро они будут еще, эти водители средственного комитета, платить и за саму эвакуацию 5000 рублей. Это все их же единороссовская инициатива.